Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем видео покажу как сделать пышный нарядный бант из лент органзы и атласной ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла атласную ленту. Мне понадобилось три отрезка длиной 26 см а ширина этой ленты 2,5 сантиметра. Эта лента пойдет на нижний бант. И еще для нижнего банта нужны 4 отрезка ленты из органцы с такими же размерами. Для верхнего банта я взяла три оттенка лент. Коралловый 4 штуки длиной 18 см. Персиковый тоже 4 отрезка длиной 16 см. И белый цвет тоже 4 отрезка длиной 14 см. Украшу бант вот такой серединкой. Серединка сделана на рельсовой ленте. Размеры, вы видите, в верхнем углом. Нужны булавочки, иголка с ниткой. В своей работе я использую клей момент ель. Можно использовать момент кристалл или любой другой универсальный прозрачный клей. И также нужен горячий пистолет клей я наношу на край ленты атласной бордовой и приклеиваю ленту из органзы таким образом я подготавливаю отрезки лент из которых потом буду делать бан, нижний бант так сделана одна полоса вот, с двумя лентами органзы и два отрезка на которые приклеивала только по одной стороне ленту из органзы и оставлю их сушиться. А из этих лент я сейчас буду делать деталь верхнего банда. Срезы я совмещаю по правой стороне. Все три отрезка Кладу в одну стопочку. Затем поворачиваю так, чтобы больший отрезок смотрел на меня. Теперь я беру правый конец этого отрезка и совмещаю срез со срезом с левой стороны. Сгиб фиксирую булавочкой. При этом прокалываю все слои ленты. Если э, края у меня разошлись, их нужно выровнять. Выровняла край и опять фиксирую булавочкой. Теперь беру ленту персикового цвета и срез этот, этот правый совмещаю левым срезом, вот так еще раз проверю все ли здесь точно сделано, а надо сделать точно. Тогда бантик у вас будет красивый ровно. Закрепляю это положение и теперь белая лента Делаю то же самое, совмещаю срезы. С этой стороны вы видите все сгибы, равно удалены друг от друга теперь от сгиба белой ленты я отступаю два с половиной сантиметра это будет длина шва и отмечаю это место И теперь прошью по самому краю. И вот, что получилось, видите, все ленты равно удалены. Все ровненько. Переходим к следующему этапу. Теперь я наношу клей на правую сторону, там где у меня шов и отступив от сгиба буквально полтора два миллиметра, подклеиваю ленту и теперь уголочек подклеиваю сюда же вниз. Со следующим отрезком ленты поступаю точно так же. Наношу клей. И приклеиваю эту ленту в то же самое место. И уголочек подклеила. И следующий отрезок. Получается такой своеобразный бутерброд. и уголочек вот и получается симметричная красивая три волны с противоположной стороны делаю то же самое Все совпало, все красиво. И таким образом я делаю четыре детали. Теперь последний штрих, вот посмотрите, вот так я склею эти детали между собой, нанеся немножечко клея, примерно там где-то длина один сантиметр, полосочка клея этого и боковыми Сторонами подклеиваю детали одна к другой. И теперь посмотрите, как выглядят у меня эти детали. Здесь петли, а здесь просто ровно. Показываю, что я с ними сделала беру левую петельку кораллового цвета и наношу чуть-чуть клея. И теперь эту петлю буду приклеивать поверх правой петельки. Вот так. Здесь нужно учесть тот момент, что клей просачивается сквозь тонкую органзу, поэтому Нужно сделать так, чтобы не приклеились другие петли. Вот лучше вот так пальчики туда выходить и дать клею чуть-чуть схватиться. А теперь здесь буду правую петлю накладывать на левую. Чуть-чуть клеем. Вот лучше пальцы вдеть вот так в обе петелечки. И теперь наложить одну на вторую. И получается такая округленная, мягкая, воздушная форма. Мне так нравится больше. Части верхнего бантика готовы. Сделаем нижний бантик. И здесь все совершенно просто и обычно. Намечаю центры. Свожу срезы. Делаю нахлёст примерно 1 см. Вот так. Фиксирую. Готовлю так все детали и потом выкладываю центр по центру. Теперь меньшую деталь кладу на большую. Выкладываю так, чтобы по середине... Центральной бордовой полоски проходил край верхней детали и прошиваю. Здесь тоже бордовую часть поворачиваем наружу, а в середине идет персиковая лента. Втягиваем ниточку, закрепляем ее и нижний бантик у нас готов. Теперь нужно приклеить верхний бант к нижнему Наношу горячий клей и ставлю по центру и точно так же вторую половинку банта приклеиваю. совмещаю здесь уголочки. Теперь можно приклеить серединку. Я ее начинаю клеить от лицевой стороны. Этот бантик можно поставить на зажим для волос на ободок или повязку для волос длина бантика 12 сантиметров вот такой бантик получился у меня получится и у вас желаю всем творческого настроения с вами была Ирина до новых встреч!